банди Гуру Дандам бхакта Саманитам, Шри Чайтанна Прпум Банде Нитам, Саходитам, Шри Нанда Радика, Чарно Даям, Гопи Жано Сама Юктам Винда, Харам ваанша калпотору васхи ки паасиндве бача, патитаананг павуне бхавишнаве бью, о, намо, нама, муканкаро тивача лангпангулангхайти грим, ят ки Нарайона Маскрита Нарунчайва Нарутома Девин Свара Светингевасам Татуджая Модири Шанкирта Некишна Котопадеши Гаурия Патроша Пракаса Неча Шадану Ракто Гуру Бхакти Дейям сада паривабагно мавиштуду хам тетааспадам сива виринчанутам сараньям битати хам бунотабал вабаддипутам манде махапурусате чарна рвиндам ятпадапалла Пурнанурагрусосаягурашарамурти, шараадикам икадан кипан крос. Шри Кришна Чайтанна Прабху нитаананда, сиаддитагадаадхар Сивасади и Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Сиад Дейтагададхарасивасадихи Гаурабхактавиндх Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Рама, Хари Рама, Рама Хари Аьян уламбитаху канокахуда то сангиртаной квитару камалахитакшо бишам баро дижеваро жугадарм палу банде ягат при Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Бхаванурупен саданаранам Ганга Таранграмания жатакалапам Гоури Бхаги Шаджоса Вадани, Лакшмир Шача Вакшаши, Джасса Стихи, Санбихи, Ваминни Шинга Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare <coughs> <coughs> <coughs> Jasyasthi bhaktir bhagavati yakinchana sarabhaguna istatro samasati suraha Haruva bhaktashakuto mahad manurati nasato স্স্তিী ভাক্তির ভাগবাতি একিন্চনা সরাভাগুন স্থাত্র সমা সাতি সরাহা আরও আভাক্ত্যকুত মহাদগুণ মানুহরাথী অস্ত ধাবত। গৌডীয় গষ্ঠীপথ সি আভক্তিষ ধন্ত সস্ধ গ্মঠ প্র পা। পাম জগগু Годи Гошти-патия, Шишила Бхакти-сиданта, Сарасвати, Гусамедгарху Пахопад сказал, что своими личными усилиями Бхатхаджио не может обрести вечное благо. она не может достичь вечного блага своими собственными попытками. Годи Гошти-патия, Шишила Бхакти-сиданта, Сарасвати, Гусамедгарху Пахопад, Парамахамса Джагангулулу сказал, что обусловленная душа под Обусловленная душа, пытаясь обрести какое-то вечное благо, но часто это не получается, а что-то противоположное получается, наоборот все теряется. И такого состояния обусловленной души, понятия Гувайшна, Бхагавана, Даму, Наму, все, что относится к тому трансцендентному миру, мы должны вначале всего избавиться от анархии, поскольку с материальным умом, материальным настроением не видеть, мы не можем видеть вечного. Это невозможно. Мы не можем понять саду своим материальным умом, и поэтому в Шри Там эти говорится но такие слова говорятся, что а басту» а — трансцендентное а мы не можем почувствовать, а басту, понять а басту, с материальным органом чувств и умом. И, и в Бхагаватем дается такое решение. <звучит> атаха, атаха, Кришна Атаха, Намади. Намади, значит, Кришна нам и все, связанные с ним. Кришна Нама, Кришна Дама. Кришна Лила, Кришна Парика, Кришна Ващеща. Кришна Намади, все. Все вместе набавят С применением наших органов чувств, ума, интеллекта мы не можем видеть Вайшнава. Но весь мир пытается видеть Гуру Вайшнава, Бхагавана, применяя свои органы, органы чувств. У Умы и все остальное это такая exercise. обычная практика сейчас. И And поэтому они обмануты под именем Гаджина, они не могут достичь успеха. Это автоматический фактор. Если я мы слышим, но не можем понять. Мы иногда слышим, слушаем, но не понимаем. Speaking, huh? И вот somebody в тот день я говорил, кто-то может запомнить все шастры и говорить какие-то лекции по ним, но кто может понять суть шастры? Осознание шастры. Осознание возможно только с помощью, по милости, и so so И вот мы должны соблюдать Брамачарю. Без Бамачари мы не можем... Mm. Вот Чего-то достичь сложно, и, и, вот, брамачари... и вот соблюдать сложно, а некоторые люди думают, что если соблюдать Брахмачарию, значит не жениться, что человек не жена, значит он Брахмачарин, но это далеко не так. Совсем не так. Какие-то так называемые люди важные. Вот кто-то пришел к Шиле Павхупаде, слушал Харикатху и сказал, что я Бхамачарья. И говорил Павхупад говорил, Бхамачарья, Асаньяси. И этот человек сказал, я тоже Брамачарья, я не женат. И Шиле Павхупад сказал, что если вы говорите так, что вы, если не женаты, то значит, вы брамачари, то те животные в забраке они гораздо более важные брамачари, чем вы. То есть просто будете женатым или не женатым, это брамачари отношения не имеет. Брамачария — это нечто другое. Брамачари значит чувствовать влечение к Гуру, вам, к Вашнавам, к трансцендентному миру. Это очень сложно. Мы находимся в этом материальном мире. Это называется Девидама. Это Майя Джага. Здесь множество вещей, которыми можно наслаждаться. Они привлекают многих. Моя Девина украсила этот мир. И это зависит от нас, привлекаемся ли мы этими материальными вещами или нет. И такое же случилось с Индрай и, и, и, да, и Вирочаной. Я уже говорил. Брихаспати они Брихаспати начали учиться, но потом они ушли, и опять Индра Махарадж пришел. И потом Индрам Ахараси опять и, и пришел к Гурдеву, чтобы узнать какую-то глубокую философию Брахмататова. И Брихаспати сказал, что ты, ты должен соблюдать Брахмачари 12 лет, потом и больше а, сможешь учиться у меня. И Индра что-то понял. И я вообще ничего не понял. И вот перед Садгурой так много учеников могут прийти. И кто обретет милость, кто нет. Кто поймет. Только Гуа может понять. И на самом деле я говорил о качествах хвощновов. Иногда это видит... Ви, ви, ви... Иногда можно видеть, что в нашем обществе есть какие-то хорошие люди с прекрасным характером. и Иногда мы видим, что они ведут себя, как наши грома например, похожи. Просто обычные люди find, в материальном мире у кого-то какие-то хорошие качества похожие на качества нашего Makhazhi, например. Но хотя внешние качество каких-то материальных людей могут быть похожи на качество Гуру но это не так, поскольку качество ващанавов, они трансцендентны. Хотя качество материальных людей тоже могут быть очень великолепны, очень хороши, но они все же не трансцендентны. Как можно вспомнить? По царю Харшавардана Харша он отправлялся к Хумхамилу, раздавал donation, period, множество you know, пожертвований. Dollar, speaking, Очень много-много раздавал. И вот он очень щедрый, не раздавал, даже раздавал свою одежду, корону, все украшения, драгоценности, все раздал. раздал. И поскольку все раздал, даже одежды никакой не осталось. Пришлось спросить у кого-то какую то рваной одежду, чтобы хоть чем-то ходить. И вот в истории он известен как очень щедрый царь. И вот даже Нигараджа. Он... Сколько коров раздавал, мы не можем даже сочетать, но их настроение такого, щедрость, можно ли мы сказать, что их эти качества свободны от всякого материального возделения. Мы не можем сравнить любовь моего гурмака, разве ко с любовью тысячи отцов и матерей, которые были у нас в прошлой жизни. Если мы сравним то есть не, не, если их сравнить, то к, к, к, любовь, в качество и количество любви Гурма но перевесит. И поэтому нельзя сказать, даже сравнивать это нехорошо. Что-то трансцендентное с материальным. Логика, логическое понимание, но не может стоять на пути к абсолютной истине. И вот сегодня день разлуки. Вираха значит разлука. Вы никогда, вы никогда не встречались с Гуру Вишнавами или с, с Бхагаваном то есть вы никогда не встречались с ними то как вы можете чувствовать какую-то разлуку нашу мы когда приходим к Гуру Вишнавам часто это похоже оно но некоторые ходят как-то не на работу, а как в гости, там или ну, как-то так, слегка мысленно. Но все же, такие люди, они, нельзя сказать, что они совершенно приходят к Гуру Вишнаву. мы тоже, поскольку наше самопредание не полноценно, если оно не полное, то трансцендентное вас, то оно не может проявиться нам в своей полноте. Как, например, вот Сила Бархупад приводил, «Пример ночью, если мы хотим видеть Бога Солнца, то как это возможно какие-то глупые люди». И вот если кто-то хочет увидеть солнце ночью, то да, вне зависимости Итак, от того, какие фонари и прожекторы он чтобы пытаться увидеть солнце, это без толку. Он не видит солнца. если также если мы не шаранагаты, не предались, то Гуру они не смогут открыть нам свою трансцендентную форму. Если сила Прабхупада находит какое-то стремление к служению у нас, то он открывает нам свою духовную форму. А если мы не искренне, то мы не сможем ее увидеть. Горки Шуда Баджи тоже иногда спрашивал у людей, чтобы обмануть их какие-то простые материальные вещи, почему рис, почему земля, почему там еще что-нибудь. Но ну, Джагадиш Праву, когда Бхакти Пради в сегодня день его ухода как раз. И вот когда Бхакти Бахтепрадиб... А нет, другое. Не сегодня раньше был. И вот вопрос возникает. Сегодня Бхакти Шируб Сиданти Махараджа, день ухода. И вот, когда Джаганич Прабху пришел, Бабха Джимаш спросил, что ты принес? Тот арбуз ему принес. Тот Джалуба спросил, откуда пришел Майпура? От, от кого? От Бималапасад, здравствуй, очень хорошо. Можешь ли ты спеть, Кирзан? Да. Если вы укажете, я смогу. Вы уже получил посвящение, нет, нет, еще не получил, как ты говоришь, что еще не получил посвящение? Если вы при, ты пришел с Антарди с места самопредания Атмани как ты можешь говорить, что ты еще не получил посвящение? Иди, если ты пришел человек Бималы Пасад Сарасвати, я думаю, ты уже получил посвящение. И в чем же, ну, логика? вот кто как мы идем к Гуру Вишнаву, это зависит от нашего подхода. И в соответствии с степенью нашего, нашего самопредания мы можем обрести благо от uh, Now, если они видят, что мы наполовину предались, okay, они могут открыть себя наполовину. И даже... That's uh, в общем, зависит от, от нашего нашей открытости. Like so и вот Шила покупать приводит пример, что в Вашнавании самосияющий. Я могу множество open, вещей. И вот, чтобы понять <соединяющие> духовные вещи, это зависит от количества Гуру Крипы, от милости Гуру Девы, от того, насколько мы предались Ему. И вот, на самом деле, мы можем прийти к Гуру Вишнавам, но это не значит, что мы поймем их в Анисарупу. Нет, это зависит от нашего самопредания. Много людей могут прийти к Гуру Вайшнавам, но мало кто из них может обрести подлинную милость. Гуру Вишнава – они беспристрастны, это зависит от нашего настроения, от нашей открытости. И вот в вот, этой а шлоке говорится, что «а трансцендентные а вещи мы не можем понять с помощью материальных». Органов чувств и вот сегодня день ухода, день ухода значит, что возникает вопрос разлуки. Mm -hmm. И вот если говорить самосияющий, высосающей Богована, самосиящий Харинан, самосиящий, что в этом случае? Если сегодня Вирахатитхи день ухода, Вирахати значит, что мы можем собраться. И воспеть славу Гуру Вашнаву так или иначе, и вспомнить о их славной жизни, о их деяниях, о их учении. Иногда какой-то пирог устраивает честь ухода Махатсав. Но как понять подлинный смысл Вираха Махотсава? Первое. Тот объект, с которым то есть вопрос возникнет, если мы никогда не видели объект нашей разлуки, то никогда не чувствовали связи с ним, то как разлука возникнет. Кто-то видел только материальное тело Гуру его сладкие слова. Но это не полное гурвичного даршина. Нельзя сказать, so, decir, что мы будем чувствовать разбудку с ними. Чила Прахупада Шол, Чила Бхактина Такур, Шила Кеша Гуса Махарадж, Мада Гусва Махарадж. Мы, конечно, можем участвовать в Вераха Махоцева. Там множество научных вещей относительно Верохама Ходсева, а просада, кто дает пожертвования, кто. Раздает, кто готовит, предлагает, кто очарит, кто возглавляет все это, кто приглашает. Все это множество в зависимости. Если это делает, Чила Мадхагаса делает все или часть, то организует просады, приглашает и все остальное, тогда мы можем иметь твердую веру. Потому что если какое-то там случайное осквернение, то. Щеломаду, Гасси, он великий, преданный, и Бхагаван простит такие а мелочи. Если какие-то глупые люди это делают, как обезьяны на дереве, то никакого духовного блага мы не получим иногда может видеть, что характер <теклама> некоторых людей, как характер обесценно, не очень нестабильный, беспокойный, <теклама> и вот э, так или иначе, <теклама> если вопрос <теклама> в верахи возникает, тогда, когда мы имели связь <теклама> с, <теклама> с э, вот этим объектом, <теклама> с которым <теклама> была связь и когда этот объект или человек или вайшнаф уходит, то тогда мы чувствуем разлуку. И вот если мы видели сарупа то мы можем чувствовать какую-то боль. И, и заполнить ее, как бы И также заполнить эту пустоту. По милостейше Махараджа мы получили какое-то представление в учении и так... о Нем и самом. И такое чувство должно быть у нас, если мы встречаемся с Гуру Вишнамом, то тогда вопрос випраламхи разлуки может возникнуть. И Вы можете спросить у меня, Махараджа, что Вы говорите? Мы видели так много... У преданных они иногда плачут. Кто-то, какие-то домохозяева, они тоже плачут перед этим ушедшим преданным в честь этого вверха маходцев. Но их такое настроение... A secret area of feelings. Somebody you can say, the seva, I can give you so many examples. I can give you so many examples. I'm not speaking dry philosophy. Serving Gurudev after Gurudev gone gone, disciple crying. He gone. И вот один из Севаков, этого махраджа, он схватил стопы Гурудева. И плакал. Ready, ready, и вот сама сама уже была готова а тут собак схватился и не опуска mm -hmm. ну, Внешне может выглядеть что что этот человек хотел что он хотел не оказаться самадхи вместе со своим Гурдевом. Но сейчас, если посмотреть на этого человека, он еще жив, он крайне бесчестен, бесстыжен. В общем, плохой человек. Был, в общем, недостойный ученик оказался. Хотя во время процедуры Самадхи Сиданти Махараджи выглядела по-другому. Хотя он ну, вроде много служил Гурдеву, но как развил такие, а, такую склонность к наслаждению, Гурусева. Это нечто такое, что свершу. даже немного Гурусева. Вы почувствуете непривязанность, безразличие к материальному. В то время как этот материальный мир, он очень, он полон Майя. И как-то, возможно, как Как это случилось? Слушав Гуру стать таким, попасть в такую ситуацию, это невозможно. Те, кто совершает подлинную Гуру Севу, они не заинтересованы в том, чтобы занять место Ачарьи. Но некоторые, наоборот, хотят силы занять пост Гуру притворяясь его слугами. И таким образом мы можем Somebody понять, кто есть to... кто. Иногда можно who видеть, there, что кто-то хочет занять место Гурдава, не, не хочу your назвать your их или то или какие-то нетерпеливые ученики не хочу их назвать тоже пытаются отстранить всяких, от всяких действий вы уже дали, ответственность Хорошо. asking. Иногда тоже э, какие-то ученики стремятся прославиться, посетить как можно больше стран собрать как What можно больше денег и прочие вещи материальные If делают под именем rich. проповеди. Если нет прямого осознания в моем What сердце, то чем я могу поделиться с вами? Это не будет проповедью, а будет простым обманом. На хинди такая. Поговалка есть, что хотят сгореть, пускай сго... сгорят. Как, как, как я могу спасти их, если они не хотят? И таким образом, если мы встретимся с Сварупой Гуру Вишнава, то тогда вопрос разлуки может возникнуть, видя какие-то материальные качества соответствии с нашими представлениями. Вот когда я приходил, в Мат говорил, спрашивал, принял ли я просат, и отправлял меня. Сначала на просат. But I never expected that kind of mercy from Guru. Is one kind of cheat? Sometimes express expressing right mood. Sometimes we are going to remember. Sometimes we are. Sometimes we are going to remember that kind of quality. Right understanding. Sometimes Sometimes we, we, sometime we are going <inaudible> to remember that kind of nice qualities. <inaudible> вспоминаем те качества Вишнуов, э э которые нравятся нам. Ну в общем, а которые не а те качества, которые не, в общем, не нравятся нам, не благо, а, а, Как сказать, не... В общем, какие-то качества, которые нравятся, мы помним, а которые не нравятся, забываем. И вот Громокрас может кому-то сказать, что у меня да, столько проблем, столько споров, лучше в домой, и тебе помогу как-то. И вот какие-то вот в, смысле, в моей жизни я видел какие-то домохозяев, какие-то эти братья сестры постоянно спорят друг с друг, другом, борются, возму, возмущаются. В общем, одна война дома идет. И Гомахаш говорил таким предан что приходите. Приходите к нам, я помогу вам. И вот Гуру даже предлагал какие-то деньги преданным, чтобы они смогли въехать со своей такой враждебной семьи, жить в даме. И также какие-то богатые преданные Америки привозили много денег. Махараш прикасался к ним, благословлял, чтобы как-то очистить их. Ну вот Махараш говорит, что какие качества, вот Санта Махараш иногда явил такой трансцендентный гнев, когда преданные занимаются не тем, чем надо, или делают не то, что надо, или не то, не так как, как надо. И, и Махарадж, он так возмущался и бил полкой или тапком таких людей. У некоторых делал это из смирения, но мало кто может понять. Думаю, что Шила Пурига самый хороший смирение, на Шила Махарадж нет, но это наслаждение. Но также вот Махарджигай, что важно отличать Випалампу, чувство remember. подлинной разлуки от склонности life, наслаждения Гуру Вашнавами. <связывающие> И вот, <связывающие> И вот ну, главный посыл э, того, что те качества, которые нравятся нам в Гуру мы их э, как бы поддерживаем, вспоминаем в хорошем духе, а которые нравятся, как-то игнорируем, но это нельзя сказать, что... Э, э, кто-то очень хорошо жил во время жизни Гурмах Раджи, вспоминаясь с тоской об этом, то нельзя сказать, что а это Випраламха. Иногда Гурки Шудас Бабаджа Махарадж говорил каким-то грубым языком, грубыми словами. И вот иногда Боб Джимаш приходил и ругал кого-то, и вот не, нельзя сказать, что это випаламха или вираха, те, кто чувствует Чувство подлинной разлуки верохи у них должно быть. Сваруб, да, они должны иметь сваруб даршан иначе как они должны иметь обрести даршан, они сварубовые, иначе это никогда не может быть. То есть они должны иметь такой дар, иначе это ничем нельзя заменить. И вот сидел Он был очень строгим человеком. И вот его имя было. Шива, Шива Гавиндо или как-то так звали. Шива Шангар, его предыдущее имя было дома, он был очень богатой семье И вот он Я... Я родился на территории Бангладеша, Ариса Бориса есть, родился в очень богатой семье землевладельцев. Старший брат был этим борцом за свободу. Учился он в, в каком-то хорошем месте. И тем временем... И вот внезапно он обнаружил, что один саду с Гудьяматха, он говорит Харикатху, сегодня ночью он решил отправиться и достиг того места, слушал Харикатху, и он только говорил. Вот эту шлоку из Бхагавадгиты, два часа он говорил, непрерывно. Дхармакхетра, Куракхетра, вот да. Первый шлок из Гиты. И имя саду было, знаете ли вы его? Бхакти Бхарати Махарадж. Он очень был высокого роста как прохлад Махараш. И когда он сидел в одном месте, вы могли почувствовать какой-то энергетику от нее. Махараш говорит в начале харикатки хорошо приводить фотографию тех ващналов, о которых а мы говорим. Ну, перед тем, как слушать его славиту, хорошо увидеть этого вечного. И вот он слушал Харикатху, Бактивиек, Махараджа, и Когда он услышал, он был очень восхищен, поскольку он с самого рождения он был спутником Силы Правопады и, и естественно образом. Чуть чувствовал влечение к нему. И вот он хотел принять прибежчика Бахтивика. Бахвати Махараджа сказал, что сейчас уже 11 вечера, давай завтра. И вот он отправился домой, поскольку был очень восхищен. И с утра... И он пошел к этому Бхакти Махараджа, тот пригласил его в Майпу, и он взял этого мальчика, это молодым мальчиком еще был, и они приехали в Майяпурт, и он предложил этот дживатму, как пушпанджали, лотос на стопам с Прабхупады, смотрите, какое настроение. А сейчас, если кто-то приходит, хочет говорит еще, хочет встретиться с таким-то Махараджем, то люди говорят, мы такого не знаем, никогда не видели, не слышали, хотя можете жить там в 50 метров буквально. А, люди да, такие ны нынешние, как сказать, такие. А, люди делают вид, что не, не знают, не слышали или, или говорят, что плохой человек, не стоит с ним встречаться, лучше вот с ним встретиться, а то совсем не воспитаны вестись, они умеют там критикуют кого-то и прочее. И вот, а вот если посмотрите, например, братья Махараджи, то он был гораздо более достойным человеком, как он привел. Этого Сиданти Махараджа, который был еще мальчиком к стопам Шила Прабхупада. Бхакти Сидданта Сарасвати. И вот таким образом Бхактивик Бхарати Бхакти, он привел этого маленького мальчика к Шири Прохупаде. Шила Прабхупад сказал Прабхупад, вот он пришел к вам. Шила Прабхупад посмотрел на него и понял что-то. И после этого Шила Прабхупад дал посвящение. Сначала дал Мухаринам, потом Дикшу В 1924 году это произошло. Он родился в 1906 году. Это сколько 18 было? Он родился в Картике в октябре. И он родился по милости Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, он принял приблизительно у стоп с когда ему было 18 лет, получается, и после этого его этот отец Родители согласились, что если они не хотят служить городового, пускай служит. образование пускай получат. И вот они взяли, привели назад домой, в свою деревню, там образование получил, там бахтик, братья опять поехал в ту деревню, опять его забрал. И вот он опять присоединился к Гауди Матху полностью без остатка в 1928 году. где вот он получил Харинам Дикша, Он был очень разумен. Настолько разумен, что мы не можем представить. Мы... И вот еще в 1928 году он полностью без остатка присоединился к Гуади Матху, он вечный спутник Шила Прабхупада. И вот тогда Сила Прохопад увидел качество его качества, Сила Прохопад отправил его с Бхактиви Бхагати Махараджа, с Бхакти Хрида Бонда Гуса и Махараджа. Нандасуна Брамачари. И вот его имя было Нандасуна Прабучари и с Прабу. Рамананды Прабу. Рамананда Прабу, это Сида Гусе Махарадж. И вот Человек Прабхупад всегда послал его с ними. Он, у него был прекрасный характер, моральный облик. И Благодаря Гуру Крипе он мог э, говорить Харикатху. И особенность его была в том, что э, за всю свою жизнь он никогда иногда чувствует э, себя неудобно, поскольку это океан Харикатхи, как закончить за несколько часов. И вот он никогда не шел ни на, как, компро, ни на какие компромиссы с, с Сидданто, ни, ни с какими сахаджиями. Даже кто-то хотел убить его, но он не возмущался. Я могу привести пример, с помощью которого, если вы изучите эту харикатху, то автоматически ваше сердце... Вы предложите, посвятите это свое сердце Махатаму Махаполошу. Внешне он был очень строг, не шел ни на какие компромиссы с Сиддантой и всем остальным. Я несколько примеров могу привести. И вот Сидданти Махараджи он отправлялся вместе с ними, совершал Киртан с Барти Макараджем. И вот его имя было Сидда Сидда Сварупабха. Его имя в Брамачаре было Сидда Сварупабха. И вот Сидда он вместе с ними путешествовал. В то время это Индия была еще не не целая Бангладеш и Пакистан, нет, отделили ее еще. Эти территории, в смысле, не отослили мусульманам. И вот он был во множестве мест, Махарачи перечислять. и Иногда в Даке и прочих местах. Иногда его братья буки говорили, чтобы тот говорил Харикатху. Иногда он отправлялся на проповедь в Силет, в и там трехдневная Харикатха была, и религиозное собрание там было. И в первый день гаудимат говорил что-то. И вот вчера Аргусуа Махарадж был там. Рай Рамана Депрабу. Махагрибху Мачари был там. И вот там... Он -да сказал, что кто-то говорил Харикатху. Он начал говорить таким образом, что люди местные возмущаться начали. Хотели все сломать, разбить и тогда Мадхавгасе Махараджи, Шитадхавгасе Махараджи, Ши так или иначе, они взяли ситуацию под контроль. Очень была такая ну, сложная ситуация, поскольку Сидасрау Прабу хотел утвердить, рассказать от абсолютной милости Гуранги Махапрабху и показать, что всякие Люди с икси, ваймиссии, обманщики просто едят рыбу и мясо и под именем и под именем духовности, таким образом обманывают людей, говоря, и заставляют людей поклоняться полубогам. А вот Сидасрупа раз их обличал и говорил, что полубоги это не те, кому следует поклоняться. Ну и народ, соответственно, возмутился всему этому. И вот когда собрание закончилось, после этого, местный губернатор решил как-то это отложить на потом. И Мадрагаса Махараж старился с этим губернатором. И тот, посмотрев на Мадрагаса Махараджа. Он почувствовал что-то, сказал, садитесь, я пришел к вам, чтобы у -у уверить вас. И вот Мадавга Гасамаха сказал, я пришел к вам, чтобы уверить вас в том, чтобы не может быть никаких, а, никакого, никакого насилия в процессе нашего собрания. пожалуйста. Позвольте нам продолжить. И тот сказал, что не могу. И сказал, я обещаю вам, это мое мой обед, если вы разрешите мне, то мы организуем сабву таким образом. Мой брат Боги сказал, все правильно, но его... Но его... Говорил он правильно, но как-то таким образом, что люди не смогли это принять сразу. губернатор подумал, согласился, и вот в следующий день во время этой собрания Хайгри Брамачари начал говорить очень мягко, и после этого вот, Потом он дал слово Рамананди Прабову Сидарду Гусей Махаразу. Тот тоже начал говорить. И вот он взял микрофон, извинился перед всеми. Сказал, что очень восхищенных гостеприимством, что мы от имени Горди Матха очень восхищены видеть и, их, их, их гостеприимство, великодушие, люди успокоились. И потом Раманадхи Прабу очень мягко, очень вежливо, очень так красиво извинился за вот слова. Брат брата в Боге сказал, что он хотел, он хотел как хотят, но сказать, а получилось не так, как собирались он в Великий Саду, и он хотел все помо помочь вам. Но Шидар Махарадж после того, как закончил говорить всю философию Гуранди Махапрабу, он извинился и сказал, что все, вне зависимости от того, с какой касты, с каким убеждением, с какого происхождения, это все открыто для вас. Я прошу вас всех, все, каждый, любой может выйти и сказать, попытаться доказать, что Верховный Шичатани Махапрабху не Верховный Господь может ли кто-то возразить чем-то и все начали хлопать и кого не нашлось слова против и потом все это собрание тысячи людей они попросили этого губернатора мы хотим слушать больше еще не неделю три, три дня мало мы хотим слушать в течение недели. Это, это Возвышенные саду, смотрите, как прекрасно они говорят, как прекрасно выглядят, какой, какой великолепный характер, как они ведут себя с нами, с каким образом они почтением. В вот, итоге они 15 дней говорили Харикатху там по всеобщему одобрению. И потом в на Нарайангадчи где-то. И вот там тоже была Харикатна. Мада Гусей Махарадж был там. А точнее, его не, не было Мада Гусай Махараджа, поскольку он был занят чем-то в соответствии с наставлением. Шила Прабхупаду посещал различные места, и Рай Рамананда Прабу. Его тоже не было. Бхагавати Бхарати Махарадж был там. И вот опять. он <coughs> утвердил Сидданту и говорил таким образом, что эти все, все, все этих, их противники были опровергнуты а одно из утверждений Сахаджи, что все пути ведут к Богу, сколько бы ни было пути, все они к Богу ведут, но это сахаджиство, имитация ложь. И вот, вот Шиламадагаса Махараши, да Хараши, они все это опровергли, их утверждение. Вот они, но эти сахаджи говорят, что все учения, любые эти, ну, все, все, все, как бы правильно, нельзя никого, а, ни на кого возмущаться, никого ругать, а вот Сидасару он как раз это все опровергал, что вам должно быть стыдно, что вы говорите такую ерунду. Это разве? Ваша милость, знаете, посмотрите, едите мясо и рыбу и рассказывайте, что это милость к живым существам, разве это милость, и разве это харисева, это просто насилие. И вот, это... и вот как в Чикаго можно вспомнить, этот как его ну, какой-то Майвади поехал, что-то там рассказывал, ну, какую-то ерунду и очень прославился. Почему мы должны простить у Верховного Господа только хлеб с маслом? Это разве практично? Ну, можно по каким-то более существенными просьбами обращаться, а не использовать Верховного Господа как какого-то... Как стол заказов, и, и, или как какой-то да, каких-то обычных, их, о, как... ну как какого-то курьера, что принести то, принести все, это неуважительное отношение к Ихрону Господу, просто просить какие-то мелочи. И поэтому Шит, наш седанти махарадж он это сказал что они ху, духовные хулиганы обычные духовная мафия они Шит, просто об, обманывают вас можно видеть в Индии этот человек популярен его ста, статуя на каждом углу стоит махарадж и вот Сиданти Махараса разоблачал из всяких тех но Ну, это в Великанаде, по-моему, это был или кто-то, не помню. Тут местный, что его называют, парамхамса и глупые люди, а Сиданти Махарши говорит, что не лебедь, а какая-то цапля, которая убивает всяких лягушек и прочих неживых существ. Эти люди были возмущены таким сравнением. И в итоге, когда саба закончилась, ну не закончилась, возмущаться начала, разогрелась, Так вот, до кипения всех довел, и вот Шидам Макхара сказал, что неправильно, он говорит, я хочу сказать вашу защиту, нужно возразить ему, почему он так говорит. И новость дошла, Прабхупады дошла, что, что Сару Прабу говорит так, ну, ну, что так говорит, что люди возмущаются, чуть ли не побили. И вот перед Шиллой Прохопадой Бхактавилас Тиридха что в то время Кунжа, да он сказал Сили Прохопаде о том, что происходило, сказал, что сороб говорит слишком жестко, слишком, слишком открыто, что людей там до кипения довел. И, а Шила Пахопад сказал, что Сида Сваруб сделал великое служение, которое много стоит. Кто может говорить так, как он? Кто осмелится? Всегда Сваруб имеет полное предание, он полностью предан, и поэтому он не побоялся, так сказать. Если у нас нет самопредания, то у нас нет права. Мало того, что нет права, мы даже не осмелимся Но говорить об абсолютной истине, поскольку люди будут возмущаться, пытаться напасть на нас и прочее. И Поэтому Асидас Рупрабу, он, благодаря своей предности, он осмелился заявить и сказать об абсолютной истине, не боясь ничего, никаких нападок со стороны этих слушателей. Jump, И вот я хочу чуть-чуть перепрыгнуть. Из Сидасару Прабху я имею в виду. Из Сиданти Махарадж. Он очень внешне строг. Люди говорят, что я очень строг. Но я думаю, он более строг, чем я. И вот Сиданти Махарадж, когда Сиданти Махарадж ушел. Он родился. А он это... Там... Когда Сила Павхапухад ушел, тот решил не присоединяться никаким организациям. И вот он... И вот они вдвоем все там, вот это б, б, они решили никому не присоединяться, просто проповедовать, помнят про Прабхупада, и вот они какое-то место около Хазры, Хазра это район в Халькуте, рядом с читанием Матхом на перековске это Расабихари и Садиш там коллега от метро напротив, ну рядом не напротив, но поблизости вот там они место как-то получили. И вот, и Бхактивик, был Шекша Сиданти Махараджи, вот они вместе решили что-то делать, поскольку первую Харикатху... Сиданти Махараджи слышал от Бхарати Махараджа, Бхарати Махарадж был его Шикшагу, и поэтому он никогда не хотел оставлять его так или иначе. Он начал совершать баджан под руководством Шила Прабхупада и своего Шикшагуру, Шила Бхагавик Бхагати Махараджа. Он начал совершать баджан, и через какое-то время Бхактивик Бхагавати Махарадж ушел из этого материального мира. Но ему было сколько там не так много. И, и вот он плакал. Даже Бхакти Бхагавати Махарадж, когда открыл матху в Сваргадваре, Пури Вариши. И он решил совершать баджан отдельно то сида. Свору Прабу написал письмо, что если вы не придете ко мне, чтобы благословить меня, то я тоже уйду в, уединенный баджан, в свой уединенный баджан. И вот если вы решили уйти, чтобы совершать свой уединенный баджан, то я тоже так сделаю. И вот, и да. и вот и что же делать по воле Гохода Господа. Через какое-то время Баратья Макраш оставил тело, ушел из этого мира. И Сида Сурапрабху чувствовал себя беспомощным, поскольку Баратья Маш был его шекшагуром, все, все для него. И после этого он решил принять саньясу. И я, и я сказал в тот раз, а, аш, говорил по Ашрама Махраджи. и вот Кунжи да, он тоже принялся Няса от Ашрама Махараджи, не этот, этот Аша Махарадж, а какой-то другой. В общем, какой-то Аша Махарадж. И вот он, старший преданный Шилы Прабхупады, он принял саньяс в 1941 году, после того как Шилы Прабхупад ушел из этого материального мира, 31 декабря. И вот сюда Прахупат ушел между 31 декабря и 1 января. Вот, смотри, как считать, если с восхода, как по бенгальскому календарю, то 1 января, если с полуночи, то это 31 декабря. Вот. И, и вот он, 1941, и в 1941 году он, он принял Саньясу, начал широко широко проповедовать его. его. Проповедь yeah. была очень прекрасна, хотя он не ездил на западные страны. Yeah. И его главная сева была mm. это, из, издательством, он занимался издательством книг. Поскольку во время Шила Прахупада, когда Шила Прахупад совершал свою лилу, он хотел он это написал Виданта Башю. И Шила Прабхупад хотел написать словарь, энциклопедию. Наш Шилы Прабхупа из этого мира, не успел его закончить, и в итоге Стида своего решил написать комментарии к Виданта -сутри. И проконсультировавшись с комментариями Баладави Бушана Вишаната Чакавати и прочих авторитетных комментаторов, он пригласил также возвышенных преданных, которые были подобны Руби Санатане. И когда Рупасанатан, когда он оставил работу этим этот премьер-министром работал такой финансовым, царь был удивлен, чего они не приходят, они сказали, что болеют царь, к ним домой наведался, а смотрят они, не болеют, а Бхагава там читают. И царь сказал, я пришли к вам великого аюрведического доктора, но доктор сказал, что вы ничем не болеете, а вы говорите, болейте, что это такое? Они сказали, сказал, что мы находимся в том положении, что не можем работать. Почему, почему это работать? Мы больше не можем кого-то найти. Я кроме нас возмутился хотел. В тюрьму, в тюрьму посадить, чтобы неповадно было уходить с работы без способа. И вот, обсуждали Бхагавата, вот в их доме было около 25 пандитов и возвышенных преданных. И вот Санатанга с вами праздновал шлоку, и каждый думал, говорил, что он думал об этой шлоке, и они записывали суть всех шлок. И вот смотрите, Сидданти Махарадж был настолько способен, настолько умен. И вот он, я много раз был в его месте, и он собирал бандитов, и они обсуждали богота, Он сидел с а, записанной книжкой и записывал. И, и вот они изучали комментарии о... Баладавиди Бушина, Раману Джачари, Мадвачари о... всех. И вот они и, изучали о... Говинда Башча, и в итоге на основе всего этого написал прекрасные комментарии и мы на основе Гаудия. Общество вечно благодарное. Никогда не забудем их его в, вклад, он подобен звезде. Магур Махарадж говорил, что он подобен ярчайшей звезде. Само звезде на небесах Гауди Вечнавизма. Магор тоже много чего описал, но. К сожалению, времени подробно обсуждать нету. <соторит> Приходится <Существо> прыгать с одной темы. На другое вот пожелание Шили Прабхупады он был успешен в том, чтобы написать комментарий к виданти к Упаниш... Количество Упанишад, сколько? 108. Но есть 11 главных Упанишад. И вот вот, вот Махарадж их перечисляет, и вот Данти Махарадж написал комментарий, ага. и вот Го Махарадж говорил множество сокровенных вещей мне, и вот у меня нет, Я как, И в итоге, вот, по желанию Шанта Махараша написал Бабу Махарашу письмо, что у тебя есть обязанность служить, сам продай, и это письмо э, со мной. И вот, э, куда бы я, но ну, я он сейчас. Ну, там Баба Джимараш написал Шанта Махараджу, что куда бы ни шел, какие постоянно какие-то люди возмущаются, потому Шан... что Баба говорит правду, то, что сказал Шилу ну, Прабхупату и прочее. И вот Шанта Махараш ответил, что это Твое служение, ты должен проповедовать и не стесняться говорить правду, вне зависимости от того, что если кто-то возмущается, и это Твое служение и поэтому не бойся ничего. И по милости Гурдева, Гуаваги, так или иначе я живу по их милости. Пытаюсь Я сделать сестра лучше, сестра. что могу. Итак, и вот, по милости, Шанта Гасе и, Шан и вот он напоминает он мне, что мне есть в обязанность служить Сампраде. Санпраде это нечто великое, и большое. И вот... Итак, So, finally, в итоге, по милости Челы Павхапады, он был успешен. А вот он был успешен с Синанте Махарашном, написал комментарии к, а, к Упанишадам, к Ведантам Баши, к Гиде, к Упанишадам всем. Гита Бушан. И, и вот это название комментария комментарии Сидантима Хараджа на основе и, вот этих многих авторитетных комментариев. А Бхактину Такху написал комментарий к Бхагалдгите, как он называется, кто знает. This. This way actually. All tika, different. Uh, know, commentary. He put at a time after that, wanted to explain nice way. Nice way. So many books. I cannot speak here. So many books. See, to И вот Махаш не сказал, как называется. Вот, ну, в общем, Сидантия Махаража множество книг написал. Он был первый, кто дал празднование Мадхагасе Махараджа для строительства места явления Шилы Прабхупада. Хотя он был очень, был очень небогат, но он первый. Сколько было, он дал ему там, своему брату Боге и сказал, что был первым, кто даст пожертвование ради строительства места явления Шилы Пафопады. Это очень особое место. И когда бы он и вот когда он, когда строил свои храмы, они очень великолепно украшены разными кар... картинами, картинами, картинами, да? но ну, изображениями, которые символизируют какую-то мораль какой то но ну, чему-то учат хорошему у нас как Шила Павхупад организовал выставки, чтобы простыми не словами, даже а изображениями доносить до людей важные вещи. И вот, вот в этих вышеперечисленных местах организовал эти выставки, поскольку слушая Харикадху, ну, не, не каждый слушать может а просто какая-то выставка, какие-то изображения учащие чему-то полезному иногда лучше действует, чем в лекция. лекции. Как вот картина с Аджамилом. Аджамила заставляет тело, Ямадуты Вишнадуты пришли, одни хотят утащить, другие освободить. Люди, видя это, Вспоминают, что, что то сами не так делают, а там какие-то преданные находятся рядом и просят объяснить значение, вот они объясняют значение той или иной картины, и вот там была природа даже на Радакунде. Он... Обе... обязанность э, открыть э, какой-то журнал там э, в том месте была обязанность эта дана Сиданте Махараджу чтобы он писал там в этом журнале о славе Радаконде смотреть ее не, по... не поддерживает нас относительно Рагану Габаджина кто говорит такую ерунду Человек обязанность Бон Махараджу, чтобы тот открыл выставку вокруг Радакунды. Бон Махарадж очень разумен. И в то время Бон Махарадж он английскую школу закончил. был очень разумен. Если бы Прабхупат не поддерживал Рагануга, Рупануга Бхаджин, зачем он тогда дал такое, такое наставление Бон Махараджа, Тот о, все сделал идеальным образом. Вот он почитал, с какого угла Лалита заходят с Ванаду Сукада, и прочие такие вещи. И вот он, ну, в общем, выяснил, что, где, когда было, кто, где заходит, где Чакунда, где Чакунжа и прочее. И Шила был очень доволен его служением, видя эту выставку, и все, все, что там представлено, Шила Пабхупат был очень доволен. Если бы Сила покупать не поддерживал бы Раганугабаджан, то э, такого бы не было. Сила покупать просто не позволял никакому сахаджизму быть в Гауде Он хотел вначале видеть качество, как Шила Прабхупад готов допустить нас, но мы должны сначала стать достойными и достичь этого уровня а не прыгать через какие-то важные ступени развития. Мы вечно благодарны Шили Прахупаде. Гупал Тапани ⁇ самая важная книга. Если мы хотим... А... Узнать объяснение истине Гайты, то в Гопал Тапаниупанишат это описывается Итак, все. все гурубар, и я я я, вот я, если какие-то так называемые проповедники говорят, я что, я, что все Гурувара гур бесполезны, только он один единственный а полезен, то это да. говорит о, о глупости да. этого человека. Yes. Да, он был строг. Он был строг, никто не оспаривает это, как Шила Прабхупад был тоже очень строг. Или Шила Кеша Махарадж, или Шанта Махарадша, я их э, сын, я тоже очень, очень строг. Они были строже, чем я. У них есть любовь к нам. И после того, как Сила Бхахтивек Бхагатимарад ушел, какие-то ученики Бхактивик бхакти они He получили саньясу. И вот после того, как Бхакти-мараж ушел из этого материального мира, какие-то его ученики хотели получить саньясу от Сидасарупа. Он, поскольку тот его был шикший ученик, и дал им саньясу, и дал настроение У нас есть книга. Я перевел значение с в Гаудия Матхи написал книгу. Но no, Махарадж no, говорит, что если слишком много харикадхи, то люди иногда не придут, значение, и не успевают слушать, то есть должно быть все, но как в меру, Если есть слишком много, то можно захлебнуться. И вот Сиддам они вне. как он соседа смотрел, что год два прошло, они отклоняются от пути саньяса. Он позвал их, сказал, что <космотворение> вы должны следовать саньязврать должным образом. Поняли? иначе я не, не позволю вам быть саньяси. И вот он предупредил, а те не слушались. Они, они ходили в дом какой-то вдовы, по бабам ходили, в общем. И, и Сидан Тимарас говорил, что сани не недостойное поведение саньяси. И в итоге они он предупреждал, просил не заниматься этим. А... <coughs> в итоге надоело, он взял, сорвал одежду с них, говорит, ну, давайте саня с ней назад не, не, не, не живите как домохозяева, зачем позорить отреченную клад жизни. И вот он взял, сорвал с них одежду, с... забрал вот эти данные, они очень разгревались, Решили убить его, Сидан Димахараджа. Поскольку пока он живет, он мешает им наслаждаться своей жизнью. Сейчас тоже можно видеть, что люди под видом санья, санья, саньяс живут, как обычные насладенцы. Бахтюн вот, еще писал об этом. They want to get the honor of the люди They like хотят получать уважение саньяси, yeah. жить in general, как обычные наслажденцы. Это еще 150 лет назад Шила такого предсказал. И вот, <связывание> и вот они решили, в общем, убить его. И как убить Он как внутри их храма, ученики вокруг. И вот они решили зимой, когда холодно, когда все спят в одеялах, каждый в своем углу, Седаньямара спал в этом в алтарной, не в какой-то комнате, вот они взяли какой-то топор и пошли убивать его. И по воле Бхагавана, по воле все и вот я тоже сел на волоске смерти много раз, но по милости Макразе, спасался. И вот в тот день Сиданди Махарадж спал наоборот. То есть, где голова, там его ноги были, это где ноги, там голова. Он так перевернулся, что спал, спал наоборот. Но поскольку было укрыто делом, непонятно было, где голова, где ноги. И вот один из этих занятий, так называемых приданных, пришел с топором. Ну, тащили его как следует. Размахнулись и хотели ну, со, Собирались ему голову отрубить, но попали по ногам. И, и, и, и тот, ну, естественно, сразу проснулся, увидел, кто это. А те испугались и убежали, топор где-то выкинули в процессе побега. Но ну, тут весь в крови был, естественно, Туда полиция пришла, эти детективы пришли, начали выяснять того, поймали ну, этого убийца в суд его привели. И судья спрашивал. И вот, Махаржи, после этого он на вас напал ночью пытался убить. вы Ди Махара, Сыдан Ди the на человека. Same, тот самый no? same но, человек, сам человек, но, вы смотрите на него. Вы идентифицируете. Сыдан Ди Махара, в этом стадии, в этом в в и вот он посмотрел на него, он посмотрел на его глаза, смотрел на него и с огромной милостью сказал, что не помню. Не, не могу сказать, он или не он. Те были удивлены, что он говорит, этот человек вот пойман с поличными. Посмотрите как следует. Uh, узнаете, вспомните. Я тот сказал, что не помнят. Что же делать? В общем, поскольку тот не признал, что тот виновен. Такая странная система, но в общем. «Отпусти, отпусти лево». И кто-то говорит, что у Сиданти Махараджа нет милости, то это оскорбительно. Он очень милостив. Может, он может кого-то ударить из-за того, что те делают что-то неправильно. Но он полон милости. Я хочу быть ведомым им. Я хочу жить под его руководством. Мы должны понять цель своей жизни, главная проблема. То, что мы не видим цели своей жизни. Если наша жизнь бесконечна, тут то уже проблема. Должна быть цель какая-то в нашей жизни. И та причина, по которой я оставился, я хочу следовать Чили Прахупаде, та причина, по которой я хочу следовать Бхактину Такуру, никто не может скинуть меня с моего пути. Это мое э, э, решение. Я хочу сказать много вещей о Сиданте Махараджина. Времени мало, это океан Харикатхи. Он никогда не шел ни на какие компромиссы относительно. чистой седанты, как Силы Прохупат. И, и, и если, если кто-то говорит, что он только еди, единственный проповедник во всем мире, остальные бестолковые просто едет собирать деньги на Запад, то это оскорбительно. Такие люди будут наказаны жизнь за жизнью. Моя харикатха — это не критика. Это протест, поскольку я решил, что я должен пытаться. Если кто-то пытается выступать против Гуруваги, то я, поскольку я считаю себя собакой, мои гурварги, я должен возмущаться и опровергать их утверждения. Бархимаш говорит, что моя харикатха это не критика, это ответ на критику других, то есть тех, кто пытается всячески позволить опозорить, как-то оп оп опровергнуть учение Гуди Мадха, выставить свое, то обязанность Бабаджа Махараджа опровергать такие нападки. И может выступать против множества так называемых пандитов Один и.. Но все равно никто <связь> не, не, не смеет выступить против. <связь> Какие-то люди просто занимаются обманом всего мира. Но мы должны И я хочу знать, чтобы таких великих ващинов, как Соседан Тимахарас и все остальные ученики, Силы Прахупады, Бхагавасида Сарасвати, чтобы весь мир хотя бы знал о них и их великом вкладе в дело Гуди Матха. Это наше служение, и щела Прабхупады и Гуру Дефами благословят нас. Гуру Татва это не, как, не какой-то мешок. С с костями, нет, это, это они трансцендентны, они благословят нас, несомненно. Но мы должны посвящать все время служению ими, тогда мы достигнем настоящего успеха. И таким образом я хотел объяснить множество вещей о Сиданте Махараджи, но не смог сказать, если Сила благословит меня, и если человек сказал, что Ситта не критикует никого, просто показывает э, о, ужасный образ этого общества и всех его заблуждений, то, что плохого там. Это Сиддан Тавича что все обманщики должны быть об, обличены, б... они должны быть выставлены в подлинном свете, чтобы общество увидело, кто есть кто. Они что и, считают, кто они, что имя, и чтобы общество узнало, кто такой Сиддамахарас, Сиданти Махараси и, и прочие великие преданные. Ашилы Павхопады говорил, что он отправит такого преданного на Запад, который подобен мне. Если кто-то заявляет, что Шила отправлял каких-то бестолковых людей, то это значит, что его слова идут в, против... в разрез, в противоречие с словами Шила Прафупада сиданта Сарсвати. Like some как, например, был больше виде Винут. Он писал множество книг против Шила Прабхупады и Гуди Винод Бихари Бумачари Винод Пабу. Кешев Марадж опровергал и перед ответом Кешу Гусей Махараджи я могу бросить вызов, что никто не может опровергнуть слова Шил Кешу Гусей Махараджа. Он даже даже индийское правительство пыталось как-то ограничить право человек еще возмущался Но, и боролся Симар, с этим. И потом я узнал, что он был единственным, кто выступал против убийства кого-то. тоже написал книгу «Протест против этого». 1% для одного человека, вы знаете, Может вы можете одного что, Сидхан, наш, анана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, киша, ана, а кто-то на послал ему книгу «Види Винода» Бухси-ва. А Шиллак а Ишида сказал, что в читать like и опровергнуть то, что там вначале всего я хочу выяснить, кто гуру этой падшей души, которая написала эту книгу. Like Сначала я хочу узнать She это. И вот Сиддар Махараджи и Кеша Гуса Махараджи, они отвечали таким образом. Кто-то говорит, что они критикуют кого-то, но если хоть один случай, что я кого-то критиковал. Нет, я просто отвечаю на какие-то вызовы времени и прочие вызовы. Под руководством жил Шанта Махараджи, Сидда Махараджи и Кеши Гуса Махараджи, я даю должные ответы на все вопросы. Haru Avaktasha Puto Mahaduguna. Manurati Nashato Dhabatovai. All Siddhartha bichara Bira Tattva. If not more, at least ten times you can hear. Someday I can put questions. Any day. I have no time now. I, I can arrange one sabba where I can put question. Everybody can see I can put questions. Van Chakalputra Vashikva Sands. Padidana Kapan We beg Kipa from у чтобы стать бесстрашными искренними мы должны молиться они благословят нас они смотрят на нас.